Заканчиваем. Итак, всем привет. Это жизнь на сервере, как я это называю. И тут ну, я буду выживать, ну или как бы, до выживать <coughs> со своим другом Влас. Ну, у него нету камеры, ой, и микрофона. <coughs> Чтобы мы с ним общались, так что мы будем тут общаться. Я могу совершать ошибки, потому что, ну потому что торопиться буду. Я снял ограничения времени наконец-то. Ну, ну ладно, мы пойдем в пещеру. Ну, будем тут. Шахту уже делали. Ну, это мы доба добывали. Не быстро скажу. Ох ты, у меня уже ломается нарубник. Он просит у меня кирку, ну, в общем, как всегда. Ой. Последнюю кирку у меня заставили. А, нет, не последнюю. Это очень интересно, выживать с ним. Довольно смешно даже. А, когда я сказал, что у него нет микрофона, я немного ошибся. У него он есть, но он у него плохо работает. Ну и вот. Ну, в общем, мы тут будем все выживать с ним. Искать всякое что нибудь интересное. Ну да, мы плохо будем выживать. Потому что я еще не так уж и хорошо играю. А, и тут нету... Нету мобов. Ну тут есть моды, но они не работают. Значит, все по -пам. Много чего тут находили раньше, но тут есть плагин на приват. Игла играем мы не на своем сервере, так что нет, не админ далеко. Мы даже не знаем, кто тут админ, а кто нет. А интересно, я выключил PvP? Походу нет. <смех> вот так мы с ним развлекаемся иногда на серверах. Ну, мы на этом только... Этот, играем в сервере.. Детка мы играем вообще на серверах. Но это, по-моему, <смех> самый первый, на котором мы играли вместе. Остальные... Очень редко играем на сервах. Когда у него нормально будет микрофон, еще что-нибудь, то мы будем играть со звуком, то есть он слышит звук. Я пишу так. Ой. Я забыл делать. Я... Пишу ему так, потому что будет так быстрее. Не из-за того, что просто не знаю. Для понтов я просто <coughs> ну, быстро, чтобы все написать ему. Надо же прикалываться. Ой-ю, -ой, я его прожг. Он умер. Так, да, хорошо, что у него почти ничего не было. А вообще правильно ли? Да, правильно. Ух okay, ты, вот и... А, вот наш дом, кстати. Мы его купили за деньги. Тут есть плагин на деньги. Вот у меня сейчас 127. Найдем. Мы тут устроили такую шахту. С ним мы думаем всегда. Блин, почему нам-то <клёх> нельзя или еще что-то, ну, мы же, однако, и не админы. А, это его комната. Вот, вот моя, но она не такая обустроенная. Ну, зато как-нибудь... еще он? я могу... Ой, выложить. Может, так, выложить... Ой. Вот, дырка есть. Сейчас видео я буду, ну, как вы уже слышали, буду больше делать, потому что, ну, я снял ограничения. Но эти видео будут не такие длинные, потому что нам еще с ним придумать, не знаю, как, о чем все это снимать. Эту, эту серию мы вообще просто захотели снять и, и сняли. Кто хочет с нами играть, ну, это так просто по интересу. Вот мы можем сказать этот сервер, на котором мы играем, сервер называется ä, этот, Green Cubes или Green Cubes, Green Cubes или Green Cubes, <клёп /клёп _достаток> я не знаю. Но в всяком случае, довольно прикольный сервер. Это у нас такая ванна. Надо сделать. Это ванна. А так как темно. Блин, у нас вообще идей нету, о чем рассказывать. На на ходу придумывать, о чем рассказывать, что это сложно. Мы плохо умеем создавать всякие эти механизмы. Сейчас будет слово класса, что он напишет. Он как в Майнкрафте, сейчас напишет что-нибудь рандомно. Я же говорил. А еще я уже кажется знаю, что он напишет мама, Опа. Ну да, он умный. Он на самый умный в классе. серия длинная, я не знаю, не будет, наверное, сейчас. Посмотрим, что записываем. Все, да, записываем. Что он Что-то довольно тупо на сервере. Это то, что если прыгаешь в воду... Ну, ладно. Ну, вот если вы тут... Еще под тобой нету блока, то... то... есть если вот сюда вот так прыгаешь, риски отнимаются. Если вот так, то не редко пьешь. И сейчас вы увидите грандиозный бой ПВП. Кто знает, почему это назвали ПВП именно? Пожалуйста, напишите в комментариях, я не знаю надо у него тоже у вас, то есть. йокки палки то есть мяч. Так, это... Так, все, не вообще не Вообще, мы тоже не добыли, мы просто его нашли. Смотрите. Сейчас будет бой в КВП. Это грандиозное событие. ясно ставки ничьи в О, он включил. Ой, убил. Давай заново. Опа. Вот он бой. Вот он бой. Бойня. Бля, э, что за фигня? Я хочу, я хочу его убить. О, убил. Последний раунд. Блин, нет, нет. Фу. Добивание. Ассасины! Ассасины! Ассасины выпадают! Йо ассасин! Я играл в игру Ассасин! Ура! Я Конор из Ассасина третьего! Бойтесь, мне все, я Конор! Сейчас вообще полный ассоциаций. Совсем... Никто никого не видит, только ник. Блин, мне страшно. А, блин! Подстава! На крышу. Ага, ага. от ага. проклятая. Че за это наша карта строитель. Ладно, слезать он тоже будет своим способом. Ну некоторые уже догадались. Что, мега, и вот, точнее, мега способ слезания. Или я ему что помогу? Ой, ой, ой! Ух ты, смотри, он кидается мне! Давай, давай, давай, давай, давай, давай. Блин, бежим. Блин. достиг ой он умер ладно <свят> на этом мы закончим нашу серию на этом мы закончим нашу серию когда-нибудь что будем продолжать